У нас есть зонт, у нас есть пакет, и он тот бродяга под дождем. Как вы думаете, что мы будем делать? Oh yeah. закрытие я успел, так? Да? Добрый вечер, ребят! У нас закрытые часы, у нас закрытые часы. У нас примерно 11... нет, 12.10. Короче, у нас примерно сейчас 10 вечера в Москве. Такие здоровенные тучи. Я направляюсь в магазин за секретной покупкой. Все расскажу в следующих видео, зачем. Это просто мощнейший апгрейд в моей жизни. Но, видимо об этом, видео о том, что сегодня я покажу немного, как проходит стандартный вечер и тренировка на выносливость. Потому что я сначала хотел пойти в зал, потренировать силу, потренироваться по своей программе. Но потом вспомнил, что мне же надо тренировать в и в зал я не успеваю, потому что время уже дофига. Поэтому сегодня будет первая тренировочка на улице, на воркаут-площадке. Найдем какую-нибудь топовую воркаут-площадку, потому что в... где-то в этих окрестностях, мне кажется, их очень много. В принципе, в Москве почти в каждом дворе стоят площадки, турнички, брусья, и я этому очень рад. И вот как раз после магазина забредем на одну из них и бахнем 10 по 10. это такая программа для увеличения вносливости. Что за 10 по 10 скорее всего вы думаете все будет чуть позже. сейчас магаз кстати нам еще надо зайти за продуктами. Я надеюсь, что магазины будут открыты в это время еще не закроются до того как я попаду желательный перекресток, потому что там уже такой родной магазин родные прилавки я знаю где что находится ну почти почти знаю так докладу обстановка только что вышел из магазина у нас пошел дождь ничего не предвещало беды как друг ливень и темнота купить зал но так как надо закупить еще продукты потому что продукты абсолютно закончились нет ничего кроме сложных углеводов но надо белкового как минимум вообще как бы на три дня закупить по хорошему надо посмотреть до на скольки работают перекресток либо в принципе магазины которые здесь находятся поблизости ну в которых можно купить еду достаточно бюджет. И пойдем уже в зал. Итак, мне наконец-то видно. Хорошая новость является то, что перекресток работает до 11, но сейчас уже время две минут одиннадцати. Так как мне надо на тренировку, я, скорее всего, не успею в перекресток. Поэтому, наверное, мне нужно пойти будет в магазин, закупить продукты и дальше думать, что как тренироваться и где, потому что если я успею закупить продукты, я их не дощу до зала и обратно, ну это много, как бы реально много. Если я пойду в зал, то я не успею купить продукты, у меня ничего будет есть. Так что, либо я покупаю продукты и буду тренироваться под дождем, либо сейчас пока немного постою и подумаю, как с этим поступить получше. Так, спустя 3 минуты я не придумал ничего лучше, как пойти в магазин, закупить продукты и дальше пойти тренироваться на площадку под дождем. Возможно, в темноте, но, по крайней мере, я надеюсь, что там есть свет, Так как у меня есть зонтик, я... им я закрою сумку и буду тренироваться под дождем. Хардкор! Так и живем. У нас есть площадочка прямо перед нами, вон там, но дождик, блин, усиливается, и теперь это реально ливень, и ты знаешь, что делать, ибо, конечно, хотел бы тренироваться сейчас и потом только пойти за продуктами хотя бы полчасика, до магазина отсюда идти минут пять, поэтому, я думаю, потренируемся на этой шикарной площадке прям под дождь, хотя бы чуть-чуть, хотя бы что-нибудь, потому что тренировку пропускать нельзя, и только так, друзья. Только так. Зато какая здесь атмосфера, какая красота. И, походу, у меня назрел план. Так как здесь есть турник, а здесь брусья, а здесь вот такая вот штука с крышей, скорее всего, вот сюда. Вот я поставлю сумку для того, чтобы ее не намочило дождем, а зонтик каким-нибудь образом прикреплю на, на турник, наверное, или на брусья, или туда и туда. Короче, надо найти способ. Короче, надо найти способ потренить и намокнуть минимально. Скорее всего, я сниму кофту, останусь футболкой, чтобы она намокла, чтобы не кофта. Потом просто ее положу в сумку и пойду в кофте. Такая вот система, такой план. Итак, наша сумка остается здесь. Турничок там, бруси там. А я под крышей, надеюсь, мне здесь видно. Немного опущусь на ступеньку. В общем, план такой. Здесь я сделал план. Уклон на подтягивание, на турничок, потому что в моем хостеле нету какового. Я смогу там только отжиматься, приседать, и делать какие-нибудь выпрыгивания. Ну, что-нибудь придумаю. В общем, сейчас в ливень придется потренироваться на турнике, сделать, наверное, немного выходов, подтягиваний, что-то в таком стиле. И в хостеле я уже закончу. Поэтому ливень ливнем, но нам надо работать в любых условиях. Совсем скоро заруба, и главное не заболеть. У нас есть зон, у нас есть пакет. И он тот бродяга под дождем. Как вы думаете, что мы будем делать? В общем, я хочу соединить зонт с турником, вот этим целлофановым пакетом и под ним подтягиваться. А как вам такое, ребята, а? Есть! Зонтик держится, поэтому у нас есть как минимум турник. Конечно, он покрывает его не полностью, но по крайней мере я смогу подтягиваться. Поэтому здесь подтягиваний, 10 выпрыгиваний. И вот на брусьях придется уже намокнуть. Но это будет только стимул делать быстрее. А ливень тем временем еще сильнее. Блин, задница, пора работать. Итак, красавчик готов. С помощью вот этого бортона закрепляем камеру и поехали. У нас время? время уже 25 минут, поэтому есть всего лишь минут 15-20 на тренировку для того, чтобы успеть в магазин и закупить продукты. 21 минута я это сделал. Капец, сколько этот зонтик на меня распадал. <смех> Жесть. Я надеюсь, меня сейчас видно, слышно? Фух. В общем, так вот и живем. У нас осталось 9 минут для того, чтобы дойти до магазина, ибо он через 9 минут закрывается, купить продукты. Поэтому быстро все это дело собираем, постираем футболочкой И перекресток. Осталось 3 минута закрытия. Как думаете, нас... Пусть все купить продукты. Смогу ли я затариться на три дня? Или останусь без еды, но кто потренировался? Оу-е-е. Oh, yeah. Одна закрытия, я успел. Так что надо сейчас подать корзинку и быстренько-быстренько Что быстренько, быстренько делать. А ребята уже работают. Опа, кое-как успел был. Последний покупатель меня прям выгоняла охрана, а рядом со мной стоял, говорит, давай давай давай, давай быстрей Магазин закрывается, магазин закрывается. Максим, закрыт конце концов, давай уже отсюда. Но пакеты с нами. Кстати, пакет порвался в сумку, все не влезает, я как это тащу, вот о чем я говорил. Но самое главное, я успел потренироваться, я выполнил свою миссию на сегодня, то, о чем говорил в самом начале ролика, купили продукты. И что самое-самое-самое-самое важное, это то, что у меня сейчас полное удовлетворение от того, что я все успел. Я все сделал. То, что я не пропустил тренировку. И тем не менее, в ливень, не в ливень, придумал способ, как это сделать. И все завершилось. Все прошло и все прошло успешно. Поэтому на сегодня, все время уже 12 час. Я отправляюсь в посту. Надо почистить зубки, сходить в душ, лечь спать. И завтра новый день, новые работы, новые совершения. Это за заруба, ведут еще большие перемены. Поэтому, друзья.. Просто продолжаем работать, верить и все будет чок. Мы уже почти в хостеле киваликую, как либо пакет почти порвался, сумка дико режет мою трапецию. Я уже избываю слова, но самое главное, ребят, инсайдня. не дня — не ищя оправдания, ищи возможности. Увидимся в новых видео. До встречи.